Хотите купить квартиру ниже рыночной стоимости? Такая возможность есть. Электронные торги по банкротству. Звоните по телефону 8495-532-9925. Мы для вас выиграем квартиру.